Добрый день! Мы с вами на канале ТОП-САД. И сегодня будем снимать последний урожай томатов. Середина октября. Вот это томат Рим. Средний, спелый. Видите, такой очень красивой сердцевидной формы. Массой от 300 и больше грамм. Вот, э, Все лето ели эти томатики, очень вкусные, насыщенный вкус, э, мясистые, плотные и очень вкусные. Рекомендуем эти томаты. И вот посмотрите, прям снизу, вот середина октября и еще томатики снизу и до самого-самого верха томат африканская лиана ну и вот сейчас будем снимать эти томаты томаты африканская лиана сняли вот видите они очень такие симпатичные еще интересный сорт розовый сибирский тигр тоже его снимаем и вот еще остается у нас томат рим тоже пойдет в нашу корзинку томат рим тоже идет в нашу корзинку это наши любимые томаты ну вот Последние томаты в теплице собраны. А, некоторые еще зеленые были, но я думаю, что будут дозревать. Итак, середина октября, наша теплица и э, сбор урожая томатов. Вот видите, томатики очень красивые, симпатичные. Они нас радовали весь сезон. И сейчас... Мы их собрали, и они будут нас продолжать это не все, радовать. Это не все. Собираем постоянно, каждый день. Вы знаете, не знаешь, куда деть все это. И что делать потом, в ноябре, в декабре? Хотелось бы сделать теплицу теперь и круглогодичную. И я думаю, к этому мы подойдем в ближайшее время. Смотрите наши репортажи. А, очень хорошие новые идеи пришли, новые технологии, которые позволяют все это быть вашим. В саду, в вашем огороде, в вашем даче, чтобы эта полная чаша никогда не скудела. Главное, наш девиз, чтобы у соседа было три коровы и ни одна не сдохла. Следуйте этому принципу, умейте одаривать других, не проси ничего взамен, и вам Вселенная вернет столько же, вот сколько у нас пришло, и на еще больше. Удачи на даче вместе с прекрасным настроением золотой, прекрасной, теплой осени, чтобы следующий год, следующая весна нас встретила достойными новыми достижениями, невероятными результатами и невыкновенным счастьем. Счастьем не только у вас, но и у ваших соседей. Удачи на даче! Вместе с томатами и с садов преддачу. Ура! Вау!